Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жавниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом коротком видео мы с вами поговорим о том, почему же невроз годами становится сильнее, почему обостряется ваша проблема и почему он сам по себе не проходит дело в том что вот даже на основе этого можно уже сделать вывод что невроз не является болезнью потому что ведет себя не как болезнь возьмем ситуацию с гриппом если вы заразились то ваш организм тут же пытается вылечиться от этого заболевания как бы убрать все эти процессы там работает иммунная система дает какой-то ответ у вас повышается температура это все для того чтобы избавиться от вируса которым вы заражены и со временем вы начинаете выходить из этого состояния приводя себя в норму. Но вот если мы говорим про невроз, то здесь скорее это ваш образ жизни. Вот больше, наверное, это похоже на образ жизни. Если мы возьмем человека, который постоянно неправильно питается, то со временем постепенно его вес будет увеличиваться, его жир больше будет в организме, соответственно, он будет толстеть. То есть если он ест жирные, фастфуд, неправильно питается, не ест не занимается спортом, то есть ведет определенный образ жизни, то со временем он, соответственно, начнет больше толстеть, больше в объемах увеличиваться, будет увеличиваться его вес, ну и в соответствии с этим добавляются другие проблемы. Вот с неврозом примерно то же самое. Те и каждодневные действия, которые делает человек, формируют его образ жизни. Невроз – это то, каждодневно, как вы эмоционально реагируете на окружающую вас действительность. Если мы говорим о невротических эмоциях, то они достаточно простые. Это такие эмоции, как страх. Но к страху мы можем отнести и тревогу, и беспокойство, и волнение, злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. Вот со временем есть одна и та же тенденция. Вы все чаще и чаще начинаете испытывать эти эмоции. И причем не неважно, что является первичным, а что вторичным. То есть если сейчас у вас очень много ситуаций, которые вызывают такие эмоции, как страх или злость и так далее, то со временем их становится больше. И именно поэтому ну, невроз со временем просто усиливается. То есть, что происходит с вами? У вас есть определенная специфика вашего восприятия. Это называется невротическое восприятие, черно-белое восприятие. вот Исходя из этого восприятия, вы специфично реагируете на ситуации неопределенности. Их можно глобально разделить на два уровня. Первые это ваши планы, когда вы не знаете, что будет. А второе это когда что-то уже случилось, и вы не понимаете, почему так произошло. Вот это и есть ситуация неопределенности. И в результате этого вы в своих планах видите плохой и хороший исход это вызывает страх. В произошедших ситуациях вы объясняете их какой-то пугающей причиной, это вызывает страх. И в результате этого, чем больше ситуаций неопределенности в вашей жизни случаются, а их случается очень много, тем больше вы накапливаете таким образом тревожных событий. В результате этого повышается ваш уровень тревожности, и это начинает уже влиять на ваш образ жизни, который вы ведете. На ваш сон, на ваш аппетит, на ваше эмоциональное состояние, на усталость. На, соответственно те же панические атаки возникают на фоне этого и получается что вы думаете что со временем это пройдет само но я бы хотел чтобы вы так не думали потому что как раз со временем ситуация усугубляется это также доказывает прием препаратов вот многие люди кто пропили препараты они в итоге потом обречены всю свою жизнь их принимают почему Потому что когда они принимают препараты, они убирают проявление своих симптомов страха в теле. То есть у них тревожные реакции продолжают возникать, ситуации неопределенности продолжают возникать, их восприятие этих ситуаций продолжается, но они как бы э, получают такой, знаете, обрезанный кусок. Получается сигнал идет, обрезается и пропадает. И вот этот обрывает этот сигнал как раз либо антидепрессант, либо транквилизатор, либо успокоительный. Но со временем количество тревожных событий все равно возрастает. Даже если человек этого не ощущает, у него со временем все равно происходит накопление. И когда он пытается убрать препараты, он чувствует, что его состояние возвращается и возвращается еще и с большей силой. И он думает, что это побочный эффект или что это какой-то синдром отмены. Но на самом деле, пока он был на препарате, количество тревожных событий еще больше возросло. И, соответственно, это усугубляет его состояние. Поэтому зачастую мне, например, с клиентами приходится сначала снижать их тревожность, чтобы за счет результатов курса психотерапии убрать сами использование препаратов. И получается, что когда человек попадает в эти условия, он не работает над собой, думает, что это все вот пройдет само, и в итоге он тратит время, и грубо говоря, его ситуация просто усиливается. Но есть много случаев, когда люди говорят: у меня все прошло. Да, безусловно. Если у вас только первый этап, когда вы столкнулись с обострением там, в 20 лет, в 30 лет, да, если это впервые произошло, обострённое состояние, такие как сильные симптомы, панические атаки, то есть вы столкнулись с обострением невроза, то вполне возможно препараты уберут вашу тревожность, и вы продолжите накапливать. То есть накопленное количество тревожных событий, оно ещё достаточно мало, чтобы запустить процесс не переставая. То есть вот у вас обостренное состояние возникло, но количество тревожных событий в жизни накоплено пока еще мало, поэтому как только жизненные обстоятельства поменялись, либо вы пропили препараты, либо вы там влюбились, у многих так и происходит, то ваша проблема она уходит, обостренное состояние уходит. Но процесс повышения тревожности и накопления тревожных событий продолжается. И поэтому спустя время человек хоп и снова столкнулся с обострением. И в этот раз ему уже те препараты могут не помочь, ему нужно более серьезный. Но он снова чувствует себя хорошо, Хорошо после их приема, и не нужно ничего делать. Но потом снова обостренное состояние, и здесь уже, когда он пытается сойти с препарата, потому что три раза, два раза он сходил, все было хорошо, вот тут он и сталкивается с ситуацией, что накопленное количество тревожных событий настолько уже велико, что оно просто не дает ему эти препараты убрать, иначе он будет себя плохо чувствовать. Посмотрите, сколько людей пишут о своих самочувствиях, о том, как их долбят симптомы, у кого где колют, глаза режут, спать не могут, там, ходить не могут и так далее. Но все это следствие вашего образа жизни того, как вы воспринимаете эти ситуации неопределенности. И если вы, как человек, который не следит за своим питанием, вы каждый день питаетесь плохо, то в какой-то момент вы увидите себя в зеркало и не узнаете. То же самое происходит и с неврозом. Если каждый день вы воспринимаете неправильно происходящие ситуации в своей жизни, и это вызывает у вас море негативных эмоций, то вы в какой-то момент столкнетесь с тем, что однажды, это все перейдет в обостренное состояние, и вы уже даже не увидите, как быстро это произошло. То есть покажется, что это хоп, и вчера я был нормальный, а сегодня меня накрыло. Но на самом деле вы создавали для этого условия. И поэтому это ваш образ жизни. То есть вы ничем не больны. Вы физически абсолютно здоровы. Многие делали анализы и видели это. Тогда в чем проблема? Проблема в образе вашего мышления, в том, как вы воспринимаете ситуации неопределенности. И поэтому. Пока процесс накопления тревожных событий не будет остановлен и не будет направлен в вспять, процесс накопления тревожных событий продолжит, продолжит, будет продолжаться, что и будет приводить все к большим и большим обостренным состояниям. Поэтому работайте над своим мировосприятием, работайте над своим мышлением. И это как раз то, что позволит вам сделать так, чтобы в будущем именно ваша ситуация не усугублялась. Но для большинства людей, если ничего с этим не делать, то эта проблема с годами будет только усиливаться. Вот. Такова, такие вот условия. Если для кого-то это сейчас не очень приятно было услышать, это хорошо, потому что теперь вы понимаете, что лучше не надеяться, сидя сложа руки. Поэтому действуйте, а я желаю вам удачи. Всем пока.